Добрый день, друзья! Вы находитесь на YouTube-канале Бини. Это сеть здоровых и экологичных детских садов, которая развивается по франшизе. И сегодня мы разбираем очень интересную тему. Нужен ли личный бренд руководителю детского сада? И если все-таки нужен, спойлер, да, то как его развивать, зачем его развивать и где его развивать? Меня зовут Марина Желтова, я бренд-маркетолог Бинни. Я с 2014 года помогаю компаниям в сфере франчайзинга масштабироваться, развивать свои бренды. И по совместительству я коуч и занимаюсь распаковкой личности через архетипы. И об этой пока что непонятной теме мы сегодня поговорим. Я открываю свою презентацию. И на первый слайд этой презентации я поместила прекрасную Марию Теплякову. Это наша франчайзи из города Новосибирска. У нее есть свои дети. И мне кажется, что эта фотография прекрасно отображает там, личность руководителя детского сада. Сегодня мы подробнее поговорим, а надо ли это или не надо. Обратите внимание на этот слайд. Здесь вы видите три персоны. Ну, скорее всего... Вы знаете их: Елена Блиновская, Ксения Собчак, Ирина Хакамада разные личности, разные стили в одежде, в манере поведения, разные сферы деятельности. Но, несомненно, перед нами личные бренды, которые развивались долго, в разные времена, кто-то недолго вот, например, Почему я поместила на этот слайд Елену Блиновскую? Да потому что, может быть, всего лишь 3-5 лет назад мы не знали, кто это. Но сейчас большинство из нас знает. Елена Блиновская – это организатор марафона желаний. По сути, она продает какие-то тренинги, какие-то информационные продукты. при там ее знают очень многие. И когда я назову ее имя, сразу же возникнет какая-то ассоциация с ней. То же самое касается Ксении Собчак, Элины Хакамады. И давайте разберем, зачем вообще нужно продвигать свой личный бренд, если вы никто из этих известных личностей. Потому что обычно мы думаем, что ну, личный бренд нужен тем, кто выступает по телевидению, кто является политиком, кто какой-то известный человек, звезда, выступает на сцене. Но на самом деле нет личный бренд по моему глубокому убеждению нужен абсолютно каждому человеку и не важно какой это возраст будь это совсем маленький ребенок либо это уже пожилой человек Личный бренд важен, потому что он помогает продвигать себя не только для увеличения продаж, для повышения узнаваемости своей компании, а также для того, чтобы просто выстраивать эффективную коммуникацию с, людь с людьми, для того, чтобы понять, в чем вы есть, в чем ваша идентичность, в чем ваша уникальность, в конце концов, в чем ваши ценности. Поэтому личный бренд ⁇ это капитал, это инвестиция в ваше успешное будущее, в ваш личностный рост, в ваши коммуникации, в ваши продажи и в много чего еще. То есть здесь большое количество привилегий, которые вы можете использовать. И не делать этого... Ну это довольно странно, особенно когда мы живем в 21 веке, у нас сейчас очень развиты социальные сети, у нас развиты возможности для нетворкингов, для общения по зуму, для переписок, и очень важно иметь свою точку опоры свою точку сборки, которую вы сможете транслировать людям. И важно понимать, в чем в личном бренде, на чем базироваться, то есть в чем будет заключаться ваша платформа. Если мы возвращаемся к руководителю детского сада, то казалось бы, ну руководитель, но ну, кто его видит? Родители с ним встречаются редко, в основном они видят администратора и педагогов, а руководитель он обычно где-то спрятан. Ну где-то там вот э, в кабинете или, может быть, даже без кабинета в саду не появляется, где-то там решает важные вопросы, забирает э, всю прибыль, а, так сказать, сотрудники отдуваются. Но нет, личный бренд нужен в том числе для того, чтобы никто из родителей, партнеров или сотрудников не думал, что руководитель только и занимается тем, что забирает прибыль. Поэтому первым пунктом я поставила... Ответ на вопрос, зачем руководителю нужен личный бренд, это для доверия и лояльности родителей, партнеров, сотрудников. Родители, когда понимают, что личный бренд, личный бренд – Руководитель развит, о том, что вообще руководитель, он есть, что он как-то появляется в блоге вашей компании, возможно, у него есть собственный блог, он а, проводит какие-то мероприятия, он выступает, а, он а, м, общается с родителями. Таким образом, формируется лояльность, и родители могут привести своего ребенка, даже не зная о том, как все устроено в детском саду, а лишь однажды влюбившись в ваши ценности, в а, вашу миссию, которую вы транслируете как через свою компанию, так и через себя. А в большинстве своем, ну, даже не в большинстве, я думаю, что 100% наших партнеров, которые приходят во франшизу Бинни, они разделяют ценности компании. И они также видят Ивана, который появляется у нас как основатель во всех видео, во всех маркетинговых материалах. Есть мы как команда которые отвечают за свои сферы деятельности. И когда вы покупаете франшизу, вы видите людей, вы видите не просто логотип, не просто название бренда, не просто какие-то общие слова о том, что мы занимаемся всесторонним развитием детей, у нас безопасно и вкусно. Нет, вы покупаете у людей так называемый P2P, person to person. Мы уже устали от роботизированных помощников техподдержки, мы устали от каких-то от, от, неживых отписок на почту. Нам нравится, когда мы понимаем, с кем мы общаемся. Нам нравится, когда нам, нам нравится, когда приходит письмо от конкретного человека. Вы сами можете за собой посмотреть, какое письмо вы вероятнее откроете на почте, если это не письмо от налог.ру то, скорее всего, вы увидите, что вам пишет Катя из Авиасейлс, или вам пишет Ольга из компании Сбербанка. Вы сразу нажмете на это письмо, потому что есть некая персонализация, и вы понимаете, что к вам обращается человек. Также и в развитии личного бренда руководителя важно, чтобы он выходил лицом, для того, чтобы люди знали, кто кто основатель этого проекта. Бинни – тот детский сад, за который действительно не стыдно. То есть здесь действительно хочется показать, что я э, выбрал эту франшизу, я решил открыть такой детский сад, потому что для меня важно все те ценности, которые транслирует бренд Бинни, и я эти ценности пропускаю через себя, и я их тоже транслирую. И личный бренд – это еще один канал продаж. Это еще одна точка контакта с вашим брендом. Нам из маркетинга и из других моих видео. Видео известно, что чем больше точек контакта, чем чаще человек встречает бренд, его упоминания, вывеску, эм, логотип, то тема вероятнее на... Эм, там... 4, 5, 11, 10 касание, он совершит эту покупку, потому что у него возникает некоторая привязанность, насмотренность и лояльность к этому бренду. Почему я еще призываю всех развивать личный бренд, что касается руководителей детских садов, так, потому что это личностный рост. Здесь действительно, если вы раньше этого не делали, вам придется попотеть. Придется постараться переступать через себя, взять телефон, снять рилс, что-то написать от своего имени и, наконец, начать проявляться. Вообще, я считаю, что 23-й год – это год проявления, тогда, когда каждый должен, несмотря на обстоятельства, которые нас окружают, проявляться и говорить, и показывать себя таким, каким мы есть искренними, открытыми, честными и с какими-то своими особенными триггерами, своими особенностями, которые идут изнутри. И мы дальше по ходу презентации рассмотрим, как можно раскрыть свои особенности и как правильно можно их транслировать так, чтобы люди их считывали. Здесь есть пункт на слайде интересный под названием «Возможность развивать свою сеть». О чем это я? Да, о том, что обычно детские садби не открывают в каком-то небольшом городе, в региональном, и в регион... я сама из Новосибирска, сейчас живу в Москве, я понимаю, что в Новосибирске мне было очень легко развивать свой личный бренд, меня там многие знали, потому что... Это не такой большой город, несмотря на то, что он миллионник, но там есть ограниченное количество площадок, где можно выступать, ограниченное количество инициатив, и, и всех, все их можно охватить одному человеку, выступать, посещать, собирать людей, и люди начинают друг к другу присматриваться, примелькиваться, и когда у тебя есть личный бренд, развитый в городе, то тебе гораздо проще что-либо какую-то инициативу проявлять в этом городе, допустим, открыть еще один детский сад, потому что я часто слышу от родителей э и даже э отзывы от наших руководителей, которые говорят, э к нам привели ребенка, потому что они меня знают, и руководитель говорит про себя, потому что есть доверие к этому человеку. Согласитесь, что вы всегда поведете ребенка и доверите ребенка туда, вероятнее всего, тому человеку, который, про которого вы хоть что-то знаете, кому вы можете доверять, на кого вы смотрите, понимаете, да, вот этот человек, он точно следит за порядком в этом детском саду. Коммуникации приглашения. Этот пункт я тоже отношу к тому, что когда вы развиваете личный бренд и начинается такое сарафанное радио, то вас начинают все чаще приглашать куда-то выступать, приглашать на какие-то мероприятия, что-то вам дарить. И вообще развитие своего личного бренда ⁇ это возможность как-то дополнительно себя монетизировать, возможность получать какие-то подарки, возможность предложения о партнерстве, о коллаборации. И мне кажется, 2023 год это еще один год, когда будет развиваться тренд на объединение людей, компаний и для совместных продвижений, коллаборации. Поэтому не нужно упускать эту возможность и не нужно откладывать развитие своего личного бренда на потом. Что останавливает обычно людей от того, чтобы начать продвигать свой личный бренд? Фраза «я никогда этого не делала» И не делал, это сложно, страшно, непонятно, и мы много чего не делали. Но э, нужно относиться к вопросу создания личного бренда, так же, как к вопросу создания своего детского сада. Это тоже бизнес. Здесь тоже есть стратегия, цели, миссия, задачи, э, есть планы, которые нужно выполнять. Э, и э, достаточно просто в это погрузиться, и следовать какой-то стратег стратегии, которую вы сами себе выработаете. Самое сложное, на мой взгляд, из всего этого списка, который есть на слайде, это когда у вас есть какие-то установки и предупреждения. Ну, здесь над ними придется поработать, потому что установки могут быть всевозможные от детских травм, от взрослых травм. И здесь нужно понять, что, что не дает вам проявляться, общаться с людьми, продвигать свой личный бренд. То есть отнеситесь к созданию своего личного бренда как к еще одной задаче во франчайзинге. Есть задача, например, нужно найти помещение, проанализировать локацию, нужно настроить рекламу запустить тестовую рекламную кампанию. И здесь также нужно начать развивать свой личный бренд. И я рекомендую это делать с момента, когда вы начинаете выбирать франшизу, потому что у вас появится восхитительный стори о том, как вы решили начать свое собственное дело, как вы идете, например, если вы раньше никогда не занимались бизнесом, то всегда это какой-то страх. Вы побороли свой страх, пошли в свой собственный бизнес, подошли к вопросу, как настоящий исследователь, начали искать разные франшизы, созваниваться с ними, выбирать. И вы можете в эту историю вовлекать своих читателей, если это, например, блог в Инстаграме. Вы можете выходить в сторис, вы можете писать посты, вы можете рассказать, почему мы выбрали бинни, что вам особенно понравилось, пофантазировать, каким будет ваш самый классный детский сад в городе, и вовлекать людей, и к моменту, когда вы откроете свой детский сад, ваша аудитория будет уже настолько прогрета, что не нужно будет им продавать, они сами попросят вас продать им абонемент в детский сад. И это, по сути, вам ничего не стоило. То есть блок это то, где вы проявляетесь, где может быть ваше творчество соединенное с вашей предпринимательской жилкой. И вот такой тандем поможет вам это делать легко, с удовольствием и в то же время, чтобы это было эффективно. А еще одно выражение – «Я не хочу жить на показ». «Родители будут знать о моей личной жизни». Есть такое выражение, и оно не беспочвенно, но мы сами можем регулировать, где те рамки, когда вы показываете свою жизнь аккуратно, то, что вы хотите показать, а где, когда ваши рамки преломляются, и кто-то заглядывает вам в душу, а вы этого показывать не хотите. Вот вы сами определяете, где те самые рамки. Что вы хотите показывать, что вы можете показывать. Что вы можете показывать дозированно. Например, вы едете в отпуск, либо вы отдыхаете с детьми, либо вы целуете мужа, вы готовите ему вкусный обед, либо муж дарит вам цветы. Но это мы здесь говорим про личный блок самого основателя. Но есть еще вариант, когда вы... Не привлекаете аудиторию именно в свой личный блог. Если вы понимаете, что вы не хотите это показывать, если у вас закрытый аккаунт, и вы действительно не хотите, чтобы родители нашли ваш аккаунт, а родители найдут. Мой аккаунт находили вообще, когда я даже не имела отношения к каким-то компаниям, меня находили родители и говорили об этом руководителям, они потом пересказывали мне. Но если у вас закрытый аккаунт, конечно, вас не найдут, но если открытый, то они вас найдут и так. Поэтому позаботьтесь о ведении своего личного аккаунта во всех социальных сетях. Допустим, вы никогда, вы уже давным-давно, там с 2013 года не заходили во Вконтакте. Зайдите, посмотрите свои фотографии, удалите, скройте лишнее, обновите информацию о себе, добавьте аватарку, описание. Это важно, потому что так или иначе вас будут искать. А родители, они такая очень въедливая целевая аудитория. Но Если другой путь, как я сказала, вы можете транслировать себя в аккаунте вашего детского сада, потому что вот даже сейчас вы можете провести поверхностный анализ. Зайдите в Инстаграм, наберите детский сад Москва, либо детский сад Новосибирск, зайдите по 10 первым аккаунтам, что вы увидите? везде одни и те же фотографии детей как дети чем-то занимаются то есть такая галерея из детских лиц но это не сильно продает я как мама я понимаю что в детском саду есть дети но это очевидно но я не хочу просто смотреть на лица детей или там чем они занимаются лепят я хочу посмотреть разнообразный контент сейчас родители они очень избалованы вообще в целом Instagram очень сильно балует людей потому что там у многих классная визуальная картинка, продуманный контент, прогревы, воронки. И вот это, конечно, балует. Но это не значит, что мы не можем соответствовать этому уровню. Мы можем и мы будем. И... Вот Представьте, вы заходите в Инстаграм, но там есть личности, там есть личность преподавателей, руководителей. Есть руководитель, который записал какое-то прикольное видео про то, почему наша методика круче всех на рынке. Или а, почему у нас здоровое меню, и такой экспресс-обзор нашего меню. Либо повар рассказывает. А вы знали, что у нас в Бине есть отдельно вегетарианское меню, есть отдельное меню на каждую неделю. В чем его особенности? Оно ресторанного меню для детей. И вот такой вот экспресс-ролик. Конечно же, это будет продавать лучше, чем просто фотографии детей. Я вам гарантирую. И после того, как вы проведете этот анализ, вы поймете, что даже так вы можете отстраиваться от конкурентов. Вот, поэтому, если вы не хотите жить на показ, не хотите вести свой личный блок а, на показ всем, то вы можете внедрить себя как руководителя в блок вашего детского сада. <coughs> Мне не о чем рассказывать. Если вы так думаете, то вы думаете так до тех пор, пока вы не начали составлять себе план. Пили, блокнотик ручка и написали себе 30 тем 30 тем на то, о том о том о чем вы будете рассказывать например как я выбрала эту франшизу почему Бинни почему медведь почему детское образование какой у меня опыт Например, у вас есть собственный ребенок, и вы поняли, что в вашем районе нет хороших детских садов. И тогда вам пришла идеальная идея, идеальная, гениальная, открыть свой детский сад. Самый лучший для самого своего любимого ребенка и для других детей, которые также хотят с детства быть здоровыми, их родители заботятся об их физическом, психическом, эмоциональном состоянии, которые хотят, чтобы дети жили в экологичном, ну, не жили, проводили много времени в э, стенах экологичного детского сада, где, начиная от материалов, э, постельного белья, э, еды, э, всевозможных физических развивающих игр, физминуток э, и заканчивая соляной пещерой, все окружает детей для того, чтобы они были здоровы. Вот видите, я вам уже сходу набросала несколько тем для постов. Их может быть множество. Единственное, что вам нужно, это составить себе самостоятельный план, либо воспользоваться контент-планом, который есть в франчайзинговом пакете, либо зайти на наш сайт, на наш блог, взять оттуда темы и переделать их на свой манер, посмотреть ролики, которые у нас есть на YouTube, у нас их множество, также оттуда взять темы, и тогда вам будет о чем рассказывать. И как только вы встанете на эти рельсы, вы... Вот, э, преодолеете вот, э, нехватку идей у вас все пойдет у вас будет множество контента и я вам рекомендую всегда записывать вот вы идете едете гуляете с собакой и вам пришла какая-то идея о было прикольно будет написать сразу же возьмите телефон и запишите потому что потом вы об этом забудете, и у вас будет такой список, о чем писать. И когда у вас вдруг не будет идеи, вы всегда можете обратиться в свою копилочку и воспользоваться этими подсказками. У меня нет на это времени. Еще одно возражение, и оно тоже весьма ложное, потому что время находится всегда на то, на что, на, на что, на что. Мы можем выделить время на то, что нам хочется делать. И выделить время на ведение блога можно и нужно. Просто нужно это спланировать. Подойди к этому вопросу как предприниматель, как менеджер проекта и выделите время на то, когда вы будете снимать контент, это можно сделать за один день, снять море контента на месяц и месяц, например, этим не заниматься. Есть разные стратегии. Выберите то, что подходит именно вам. Никому это не интересно. Никому это не интересно. Ну вот Я как-то была у мамы в гостях, и она смотрела «Дом-2». Я думала, господи, я перестала смотреть «Дом-2» ну, лет 15 назад, а она до сих пор смотрит. Ну неужели это кому-то интересно? Но ну, раз он существует, значит это кому-то интересно. А, но мы с вами не «Дом-2». Но мы тоже интересные личности и мы интересные персонажи. И то, что мы делаем, это важно и полезно. И вы всегда найдете свою целевую аудиторию, если будете правильно транслировать те ценности, которые у вас есть. Вы всегда найдете последователей, если они будут понимать, а какая у вас миссия, а зачем вы это показываете, а для чего это, а какой смысл вы несете, и если вы сможете правильно это доносить, то вы всегда найдете свою аудиторию, которая будет очень интересно с вами где продвигаться площадок очень много и каждый выбирает свое понятно что сейчас в россии с инстаграмом запрещенной в россии сетью есть некоторые сложности также как и с фейсбуком запрещенным в россии но благо есть vpn и аудитория в этих социальных сетях она все-таки осталась она есть и она продолжает продвигаться и покупать но вы также можете выбрать и доступные площадки вконтакте тчат и создать свой блог в Телеграме, например. И если вы хорошо пишете, то почему бы вам не вести свой какой-то текстовый блок который также будет привлекать людей? Потому что много людей, которые не только смотрят, но и читают. Поэтому выберите ту площадку, которая вам подходит, и смело ведите там. Не нужно развивать все площадки разом. Это очень трудозатратно. Можно просто дублировать туда информацию. Где еще? Это офлайн и онлайн мероприятия. Я в свое время, например, в Новосибирске, ну, также и в Москве, участвовала в большом количестве офлайн мероприятий. Мне это доставляло невероятный кайф. А потом, позже с пандемией, я перешла на онлайн мероприятия. Но сейчас опять есть такая тенденция, что людям опять хочется выходить в офлайн, потому что, ну... Скучаем мы по личному общению. Поэтому множество нетворкингов, конференций. Даже я находила клиентов на мероприятиях барного типа, где нужно было рассказать какую-то прикольную историю на 6 минут или выступить со стендапом. И даже в таком формате, казалось бы, развлекательным, действительно, можно с кем-то запартнериться, познакомиться, что-то продать. Просто под... берете свой календарь. Понимаете, какие у вас есть свободные даты. Отдельно составляйте календарь мероприятий вашего города, либо не вашего города, если это онлайн. И накладывайте свой календарь на да, календарь этих мероприятий. Выбирайте то, где вы хотите поучаствовать. Конечно, нужно участвовать в бесплатных мероприятиях с большой аудиторией. Платных уже позже, когда вы понимаете, что вы чувствуете себя на сцене уверенно, когда у вас есть отработанное выступление, то можно покупать э, участие и выступать как спикер в профильных мероприятиях. Организация собственных, собственных инициатив, это может быть что угодно знакомым мне франчези, и организовывали свои огромные фестивали, и устраивали день рождения компании, куда приглашали множество спонсоров и посетителей. Можно организовывать всевозможные праздники в своем детском саде в формате дня открытых дверей, либо приуроченных к какому-то мероприятию. Можно собрать собственный детский форум, либо устроить конкурс среди других детских садов, где вы наверняка выиграете, либо устроить конкурс рисунков среди детских садов. В общем, множество инициатив, с которыми вы можете прийти даже в ту же самую администрацию вашего города и сказать, что вы хотите организовывать вот такую штуку. Например, вы хотите устроить субботник. У нас же эко-сад, поэтому мы можем продвигать всевозможные эко-инициативы. И как бонус мы можем получить пиар в медиа, если акция будет действительно интересной, масштабной, такой на хайпе. Например, вы поставите какие-то свои а, мусорки для сортировки мусора а, с логотипом BINI, они будут поставить по всему городу, и это тоже будет прикольно. И это будет отсылка к бренду вашей компании. И вы, как а, руководитель личного бренда, а, как сам личный бренд, вы будете выступать а, и рассказывать, почему вы решили выступить с такой инициативой. Проведение открытых мастер-классов. Сказала, а, еще, например, прикольная идея, я это была в Ульяновске, потом была в Новосибирске. встретила билборд, это такой баннер у дороги, на котором просто человек разместил свое свое изображение. И там я так понимаю, один баннер подарили, написали лучшему руководителю франчайзинг компании по продвижению франшиз такому-то такому-то. Я подумала, о, прикольная идея. То есть как бы сотрудники одновременно сделали подарок. Своему руководителю, и одновременно это является развитием его личного бренда. Видела в Ульяновске, когда кого-то поздравляли с днем рождения. Но вы же также можете заказать свой э, билборд и также можете например, написать какую-то свою цитату. Вы знаете, как перед выборами политиков размещают на билбордах. Вы что думаете? Просто так? Почему вы не можете сделать точно так же? Но ну, в небольших городах это действительно стоит не каких-то смешных денег, там от 7 до 20 тысяч рублей, и вот месяц будет висеть такой билборд, и все про это узнают, все будут, если особенно небольшой город, все будут фоткать и присылать, ой, смотрите, я вас ä, видела там, ой, а родители будут говорить, смотрите, наш директор висит на билборде, как круто, но только нужно с креативом к этому подойти, то есть не, не просто, чтобы это казалось, что вы занимаетесь каким-то, дешевым самым пиаром чтобы это было прикольно что вот через отражение ваших ценностей и опять же это может быть если вы что-то придумаете прикольное пиаром в медиа но пиар-медиа можно генерировать и самостоятельно с помощью каких-то а, значимых событий в городе а, с помощью того что просто налаживать личные контакты с журналистами приглашать их к себе в детский сад, на открытие, на какие-то мероприятия с родителями. У нас, например, есть детский сад в Стерлитамаке, и вот представители СМИ и органов власти пришли к ним на открытие, и эта новость она была растиражирована во, во всех СМИ этого города. Берите себе на заметку. Ну и спонсорство тоже как а, еще один метод ПР-продвижения. Спонсорство всевозможных мероприятий в вашей сфере, там, где вы можете примелькаться а, родителям. Там, куда вы можете прийти, а, где есть какой-нибудь фуршет, может быть, это какие-то премии в вашем городе. Премии, кстати, покупаются, я вам рассказываю. Большинство премий. Конечно, потом уже, может быть, вас и будут номинировать, но в целом можно всегда себе для же прикупить какую-то премию, сделать несколько красивых фотографий и прикрепить их также в своих социальных сетях, выиграть в какой-то номинации, которую вы сами выберете. <как> Распаковка и упаковка а, – моя любимая тема. Итак. Thank <laughs> О чем здесь поговорим? Я в начале нашей презентации уже говорила про то, что важно, чтобы ваш личный бренд был честным. Потому что люди чувствуют фальш, Они понимают, когда вы пытаетесь натянуть не те штанишки, которые вам не по размеру. И вот конгруэнтность – это как раз про создание личного бренда. Каждый из нас человек, он уникален и интересен. Не нужно для этого быть кем-то другим, надевать какие-то маски, играть какие-то роли. Нужно просто раскрыть ту самую идентичность, которая есть в вас. Сегодня мы поглубже про это поговорим. Я вам расскажу методику, по которой а, работаю я с а, экспертами, с предпринимателями, которые хотят развивать свой личный бренд. Я думаю, она вам зайдет, и вы поглубже сможете у нее а, залезть, посмотреть уже после а, этого видео. А, с помощью распаковки а, личности, человека можно определить его глубинные смыслы, его ценности, понять, на чем строить его личный бренд, из чего будет выстраиваться эта пирамидка, платформа личного бренда. Там же будет и миссия, и стратегия, и самому человеку, когда он распаковывается с помощью определенных методик, Ему легче понимать, например, в каком стиле ему готовить презентацию, как ему одеться, ведь личный бренд это не только про то, что мы пишем что-то в инстаграм и про что-то рассказываем, это про то, как мы это делаем, это визуальная и семантическая согласованность, то есть то, как мы выглядим. То, что и как мы говорим, как мы пахнем, как мы ходим, какие мы жаргонные словечки используем, все это составляет личный бренд. И это не значит, что все мы должны хорошо, грамотно писать, говорить на исконно русском языке и иметь какие-то определенные манеры. Нет, если вам не соответствует, если это дед откликается вашим глубинным ценностям, то вы можете быть абсолютно другим человеком, тем, кем вы являетесь. И вот что касается семантической согласованности, даже то, как вы пишете текст, как вы преподносите информацию, какие вы используете прилагательные, все это также является вашим личным брендом. Например, какой шрифт вы используете в презентациях, какие цвета, какого цвета у вас сайт, сочетается ли ваш сайт с цветом вашего пиджака и множество других нюансов, которые составляют общую картину. Люди так устроены, что мы считываем картинку полностью, и мы моментально начинаем что-то ощущать, у нас есть какие-то впечатления от этого человека. И вот все, что мы видим, оно и составляет образ личного бренда. Ну и хотелось бы отдельно мне сказать в, на этом слайде про качество контента. Раньше Года три назад все топили за то, что нужно снимать каждый день много, в общем, заливать контентом. Сейчас это не так. Сейчас важнее качество контента. Вы можете выкладывать пост какое-то видео раз в неделю, но главное, насколько качественно вы это сделаете. Когда вы это сделаете, не на отвали, а вот именно в сочетании все истории вашего личного бренда, вот, и когда это будет там, адресовано людям, которым вы это транслируете, когда вы не просто ведете, как бы, ну, что-то для себя делаете, вот, я просто вышел, там, вот, это вы меня не понимаете, вот, у меня есть какой-то смысл. Нет, когда вы понимаете, что вы через эту историю общаетесь с людьми, что вы пытаетесь что-то донести, что у вас, ну, что-то есть какая-то глубина, тогда это будет считываться, вот. Поэтому качество контента, оно очень важно, и в создании этого контента вам поможет матрица тем, и сторителлинг, и также понимание вот каких-то своих проявленных черт, качеств. та -дам! Мы наконец-то дошли до этого слайда. Я вам расскажу про распаковку личности через архетипы. Я признаюсь честно, что на эту тему вот завертеть так в развитии, про, распак... про создание личного бренда, как бы все это объединить с распаковкой личности через архетипа меня вдохновила наша франчези из Петропавловска-Камчатского. Просто я очень увлекаюсь темой архетипов для создания брендов компании, личных брендов, для понимания тонов войск компании. И... На одном из обучений, где я была куратором, пришла наша франчези, я не знала, что она там появится, и она пришла, Анастасия, и сказала, что я тоже хочу обучаться архетипом. архетипом и это было интересно. Мне это понравилось, мне было приятно, что она от меня про это узнала, и она тоже поняла ценность в этом. Поэтому я и вам хочу рассказать, в чем ценность архетипов и как вы можете их использовать для личного бренда. Начнем мы с предыстории. Что такое вообще архетип? Карл Густав Юнг, наш любимый всеми известный психоаналитик, такой ученик Фрейда и в то же время человек, который был против, выступал против его теорий, он написал некие образы которые передаются любви из поколения в поколение. Если мы расшифруем слово архетип, то оно то он означает образец, первоисточник или оригинал. То есть по его теории в каждом из нас характерно проявляются те или иные черты личности, которые влияют на то, как мы проявляемся, на то, как мы себя ведем и на то, как нас считывают окружающие. Вот бывает же такое, что человек заходит в помещение и люди, например, переглянулись, и они одновременно могут придумать ну, какой-то псевдоним этому человеку один и тот же. Почему так происходит? Потому что они что-то сочетали. Все сказки, все мифы, все фильмы, они все строятся на архетипах. Абаяга, Иван-Царевич, Геракл, все быстро на методике архетипов. Почему это используется? Потому что это очень понятная модель, которую мы можем взять, приложить на свой бренд, на бренд своей компании и это использовать. И все эти паттерны, которые мы считываем, восприятие, они как программный код, они лежат в коллективном бессознательном. То есть Юнг, он и есть защитник теории коллективного бессознательного, и мы в реальной жизни мы не можем осознавать, почему мы так воспринимаем людей. Но это лежит у нас где-то на подкорке, вот с поколения в поколение передается. Это набор черт, образцы поведения, которым абсолютно все люди неосознанно стремятся подражать». А Юнг выделил несколько архетипов, и дальше его теория трансформировалась, и есть такая тетечка, ее зовут Карл Пирсон, она... Преобразовала это в теорию 12 архетипов и разделила их по основным чертам. Вообще все эти 12 архетипов есть в каждом из нас. Мне нравится говорить, что у меня есть 12 тараканов, и я всех их знаю по именам. Вот и вы сегодня тоже будете все знать всех этих тараканов по именам и понимать, как вы можете их использовать. Итак, у нас есть 12 архетипов. Невинный, герой, маг, бунтарь, славный малый, шут, эстет, опекун, правитель, творец, искатель и мудрец. Даже по названиям, по многим из них уже понятно, за что отвечает тот или иной архетип. И у каждого из них есть своя цель, своя стратегия, своя теневая сторона. Что такое теневая сторона? Вот есть архетип, он... Бывает проявлен, бывает не проявлен, а бывает находится в тени. Тень – это как бы противоположная сторона архетипа. Она у него всегда есть, но она либо появляется, либо не появляется. То есть это какая-то а, сторона, которая находится в минусе. А, и если мы будем обращаться к психологии, то зная свои архетипы, мы можем не только строить личный бренд, мы можем и понимать, а с помощью каких архетипов мы можем решить ту или иную задачу, потому что у каждого из них есть своя стильная сторона. Например, архетип-герой. Архетип-героя, он нам известен по практически всем фильмам, потому что всегда... Есть какой-то персонаж, который преодолевает испытания. У него то получается, то не получается. Он попадает в какие-то передряги, происходит а, трансформация личности. Он находит учителей, которые помогают ему идти дальше. Потом он находит а, каких-то друзей, которые тоже помогают ему следовать дальше. Но у него есть какая-то великая миссия, ценность, которую он следует. И у него вот есть миссия – это достижение. И вот каждый раз по кругу. Если вы загуглите путь героя, то перейдете в картинки и увидите там как раз такой кружок, где э, герой, вот у него как бы такая зигзагообразная жизнь. Вот это есть традиционный путь героя, и сторитэллинги, э, книги, фильмы, они пишутся согласно вот этой вот конвей героя. А, и вот архетип героя, если возвращаясь к теме психологии, то это архетип, который помогает нам достигать, достигать цели, несмотря ни на что. И очень часто архетип героя, многими достигаторами а, очень активно используется. А когда мы очень активно используем только один архетип, он в итоге устает, выгорает, и что? И все. Мы лежим без энергии, ничего не хотим делать и не знаем, как выйти из этой ямы. И когда мы начинаем осознавать, а что с нами происходит и какой в нас архетип говорит, то это является для нас подсказкой, как нам действовать в той или иной ситуации. Например, у нас есть архетип искателя. Архетип искателя – это такой путешественник, тоже часто встречается в фильмах, а путешественник, это Колумб, который открыл Америку, вот этот человек, которому не сидится на месте, он жаден до новых впечатлений, до... до посещения каких-то мест, до эмоций, до людей, и он постоянно ищет. Он ищет, ищет, ищет, пробует что-то новое, ищет дальше. И вот такой человек шелопопый, который постоянно находится в движении. У искателя тоже есть тень, и тень – это когда он много чего пробует, но ничего не доводит до конца. Вот если у вас есть такая особенность, то, возможно, вас говорит искатель. Для искателя важна свобода – он не любит рамок, он не любит работать в офисе, он хочет вот иметь свободу для познания, для того, чтобы вот, когда у него появляется импульс, он мог куда-то идти. Или, допустим, архетип искатель может быть для вас ресурсом. Если вам нравится гулять, посещать разные места, а вы чувствуете себя заряженным, то, возможно, искатель – это ваш ресурс, и его можно использовать, когда вы чувствуете, что вы устали. Например, герой устал, архетипа, вы говорите на искателе, а пойдем мы сегодня попробуем что-то, что мы раньше никогда не пробовали, или а поехали в страну, которую мы никогда не посещали. Архетип – мудрец. Он отвечает в нас за то, чтобы исследовать, искать информацию. И вот у мудреца есть желание добраться до истины. До него важно быть независимым. Это человек, который может отгородиться от всех, вот до него важно познать, разобраться. Он очень дотошный, он очень вдумчивый. Вот мудрец это архетип, который умеет разговаривать на языках всех архетипов. Он хорошо умеет оперировать метафорами. Он может донести смыслы. Мудрецы, они ну, сразу, когда мы говорим мудрец, у нас сразу же есть какое-то впечатление, что это какой-то мужчина в колпаке с бородой, как в форт-боярде, там сидит, загадывает загадки, чтобы выдавать какие-то ключи. Видите, даже здесь есть образ какой-то образ, который сразу транслируется. И мудрец, вот если вы очень любите много проходить обучение, что-то познавать, читать книги, смотреть передачи научно-познавательные, то у вас сильный архетип мудреца. И он тоже может быть в ресурсном состоянии, а когда он в тени, то он закрывается в башне из слоновой кости, у него есть вот такой вот некий догматизм, и он не допускает никого к себе и не то, что существуют какие-то иные точки зрения, нежели то, что знает он. Архетип дитя. Это мой любимый архетип, и я думаю, что для руководителя детского сада такой архетип будет важен, потому что в бренде Бини есть архетип дитя, либо невинно его называют. Ну, это очевидно, что во всех детских проектах он есть, и даже наш Мишка, он такой вот детский вот архетип дитя, как, знаете, как а, Винни-Пух из а, старого советского мультика. А, почему мне нравится этот архетип? Потому что он отвечает в нас за детскую независимость, когда мы смотрим на мир через розовые очки, именно в хорошем понимании, когда мы беззаботны, когда мы открыты этому миру, когда мы понимаем, что мир создан для нас, он нас любит, и рай на земле – это наше право по рождению. Но у архетипа дитя также есть тень, когда он становится инфантильным, капризным, либо когда он боится совершить ошибку и желает сделать все правильно, а неправильно. Это значит, что последует наказание. И у архетипа дитя всегда есть какие-то желания. Он много чего желает, он хочет. Вот он такой невинный и чистый, как ребенок. Есть архетип мага. Маг тоже, когда я говорю слово «маг», тоже, возможно, возникает кто-то из Гарри Поттера, тоже может быть какой-то мужчина, может быть, какие-то хрустальные шары. Но здесь маг не в стиле битвы экстрасенсов, а маг в стиле трансформации. То есть маг – это человек, который мыслит немного иначе. Вот он как будто бы... В нем есть вся сила понимания этого мира для того, чтобы совершить какую-то а, трансформацию. В магии всегда в нем есть какие-то тайные знания, которые не видны глазу, а, как будто бы он а, понимает и чувствует больше других людей. А, и а, во многих а, трансформационных спикерах, коучах есть этот архетип мага в психологах тоже может проявляться архетип мага это очень мощный архетип трансформации и изменений и для него важно оставить след в этом мире и иметь на него какое-то особое воздействие есть архетип бунтаря а бунтары но ну, здесь по названию все понятно бунтарь это вот баба ига против всех для бунтаря в нем есть некая ожесточенность для того, чтобы вот сломать все, что не работает, все старое, отжившее, все нужно поменять, нужно жить по-другому. И вот бунтарь в нем есть такая некая агрессия, некая жесткость для достижения своих целей. И архетип бунтаря может нам помогать, когда вот мы зависли вот в чем-то таком вот, ну уже... Старым уже не нужно мы уже сами понимаем, что но ну, это нам уже не надо. И вот бунтарь, он может в нас взыграть, вот, зажечь этот огонь для того, чтобы прийти к этим изменениям. Через, конечно, преодоление, через какие-то а, сложности, но все-таки достичь своей цели. А, творец. Творец тоже мой любимый архетип, и этот архетип тоже есть в бренде Бинни, а мы помним, что в каждом есть все 12 архетипов, но проявленные обычно. Ну, говорят до семи, но мне нравится опираться на три на архетипа, мне кажется, это понятно всем, и больше сужает понимание, на чем, на, на, на, на чем следует опираться, на что. Извините, извините за, мою, за мою дикцию. Уже вечер. Архетип творца. Ну, это человек, который хочет создать что-то. Это человек-инноватор, который... Ну, вы, кстати, распределяете. Я могу говорить человек, но это может быть не человек, это может быть бренд, например, Икея. Ikea это бренд-творец, он создан изначально для того, чтобы люди могли воплотить свое видение своими руками. И поэтому, например, в Икее, ныне ушедшей из России, сразу стояли какие-то выставочные образцы мебели, комнат. И мы приходили и говорили, вау, я хочу так же. И вы могли точно понять, где на складе лежит точно такая же мебель, чтобы воплотить свое видение которые вы вот здесь вот увидели, сразу же своими руками. Это архетип творца. Либо, например, бренд лего. Это тоже архетип творца, когда вы можете из кубиков создать что-то невероятное. И в Бини мы также воспитываем творческое мышление очень много а, творческих занятий, это есть отдельное пространство для а, того, чтобы развивать в детях, теория, разви... теория решения изобретательских задач, отдельное м, направление занятий, которое также внедряется, и оно очень эффективно не только для детей, а в целом и для взрослых. А, поэтому творец а, – это архетип, который помогает нам создавать. Творцы не тоже бывают в тени, и в тени они излишние перфекционисты. Ну такие, что господи, вот если вы не можете, например, начать вести свой Инстаграм, и это мешает вам развивать свой личный бренд, потому что вы хотите сделать все идеально, вот сначала все вот продумаю, что было супер круто, и только потом начну, и не начинаете. Вот это у вас архетип творца в тени, его нужно выводить оттуда. Когда мы знаем, что он в тени, мы понимаем, как выводить, и мы начинаем творить, начинаем что-то создавать. Но в Арцане, конечно, очень тяжело относятся к критике, поэтому тоже нужно понимать. Правитель. Правитель классный архетип, это статусный, важный, серьезный человек, это руководитель, это предприниматель И ну, часто руководители детских садов, у них есть этот проявленный архетип правителя, может быть не проявленный, но он точно есть. Потому что правитель он отвечает за структурность, за четкость, за понимание шагов. И, скорее всего, франшизу Бини выбирают все-таки правители. Ну, потому что у нас все четко, по полочкам, понятно, франшиза в целом это что-то готовое. И вот правитель он лучше выберет ну что-то, что уже готово, нежели он будет прям сам копошиться, что-то создавать. Правители очень круто делегируют, управляют процессами, в них есть вот статус правительственный, но когда они в тени, они становятся тиранами, такие вот тираничные, они любят воевать, если кто-то зашел на их территорию, особенно с другими правителями. Ну, также понимают, что нужно не уводить в тень архетип опекуна тоже есть в бене потому что есть забота опекун это про заботу опекун по-другому еще называется архетип родителя И я думаю что транслировать архетип опекуна в личном бренде руководителя детского сада очень круто потому что опекун это определенные триггеры вот, например Моя прекрасная няня это опекун, либо вообще любые образы из фильмов нянь. Это опекун. Даже то, как они одеваются, это тоже опекун. Опекун это про безопасность, про стабильность. Вот видите, он даже на слайде располагается в колонке Земля. Он про желание помогать, про альтруизм, про то, чтобы заботиться о других больше, чем о себе. Это когда он находится в тени. Вот Это вот все относится к архетипу родителя. Это, кстати, архетип тоже он присутствует и у юнга. Архетип эстет. Эстет либо любовник. Тоже мой любимый архетип, он про людей, он про чувственность, он про наслаждение, про эм, что-то, что доставляет удовольствие, про какие-то радости, про путешествия, про эстетику, про красоту вокруг, про, эм, вот, про людей, которые умеют жить и кайфовать. Вот это вот про эстет. Когда эстет в тени, то у него такое аморальное поведение, он понимает, что он не может получать внимание от людей, а для эстетов это очень важно, и он начинает это получать какими-то не очень хорошими методами, либо он начинает истерить, либо начинает к себе как-то привлекать внимание, либо уходит в разгульный, развратный образ жизни. Шут. Шут почему-то многим воспринимается как какое-то, ну, немного негативное описание, но на самом деле шут очень классный архетип. И шут это вот про, про комиков, про людей из юмористической среды, про людей, которые умеют посмеяться над собой, у которых в целом хорошее чувство юмора. Шут про то, что повеселиться, покутить, потусоваться, а, про то, что нужно постоянно радоваться, нужно постоянно устраивать себе праздники, нужно получать удовольствие от этой жизни. А, и вот а, шут, он такой всегда вот too much, он как будто бы вот на грани, вот если юмор, то какой-то немного черный. А если тусовки, то какие-то вот прям слишком шумные. Вот это вот шут. Вот он когда вот какой-то вот он весь неспокойный, такой балакур. А это вот как Сергей Шнуров, например. Очень хороший архетип шута. Славный малый. Славный малый это архетип друг. Человек, который говорит ⁇ я ⁇ такой же, как и ты, мы с тобой равны, я не ставлю себя выше тебя, мы вот команда, которая объединены на основе одних ценностей, мы друг друга понимаем, вот славные мало, они умеют круто объединять людей на основе каких-то, ну, одной цели, одной миссии, и примером может быть компания Абиосейлс, поиск дешевых авиабилетов, у них такой неформальный тон of voice, они общаются с аудиторией, как со своими друзьями, а, там, ну, нет, нет какой-то такой формальности, ну, то есть, например, Сбербанк, он не такой, особенно Сбербанк до ребрендинга старого образца, ну, точно нет. А, Сбер, он уже такой, более френдли, более конечно, стал. Вот, славный малый – это про дружбу, про песни у костра, про а, совместные палатки, про поедание пиццы в компании подруг. Вот что-то такое дружественное. Вот, друзья. Славный малый, он, кстати, когда в тени, он а, ну, может попадать в какие-то неприятные ситуации, где, ну, все пошли, я пошел. А, или там... Ну, все вписались в какой-то криминал. Ну, я, мы же одна команда. Ну, такие вот они могут быть ведомыми, конечно. Вот, друзья, вот такая методика архетипов. Но встает вопрос, а как вот эти вот знания, которые я вам сейчас перечисляла, использовать в личном бренде? Ну, мы, конечно, не будем очень глубоко погружаться, но я хочу, чтобы у вас создалось какое-то понимание. Смотрите. А я здесь собрала 6 коллажей, гридов. А как выглядит тот или иной архетип? Вот давайте помолчим, посмотрим на эти коллажи. Все они разные. И все они содержат триггеры, на которые мы реагируем. То есть вот сейчас вы смотрите – Какие-то картинки вам прям не нравятся. Какие-то нравятся прям вот и визуально, и по смыслу. И вот здесь уже вы можете себя протестировать, а какой у вас проявленный архетип. Потому что мы, когда распаковываем личности, мы используем методику визуального анализа. То есть вам что-то нравится. И вот эти вот визуальные гриты, они могут быть подсказкой, как вы можете упаковать свой... Инстаграм, свою социальную сеть, какие цвета вы можете использовать, как вы можете одеваться, какие ткани, какие аксессуары, элементы. Ну, например, посмотрим на первый коллаж. Да? Вот видите, там космос, какие-то фиолетовые оттенки, мужчина в мантии, есть карты, есть зеркало, какое-то какое размазанное лицо, там свечи, часы. Девушка как будто вот без головы, какая-то прям вот магия фокусника. Первый грит – это архетип маг. Он может проявляться так, может вообще по-другому. Но общий смысл он должен быть понятен, как можно это транслировать. Вот Вы заходите, например, к человеку и сразу понимаете, что о, здесь что-то все в одной стилистике, здесь есть какая-то тематика. Вот а, черный калаш – это архетип бунтарь. Есть кожа, есть какая-то агрессивная гримаса, есть а, какие-то цепи, а, граффити, разбитые стекла, молния, как энергия, палец средний. Ну, вот есть вот какое-то противостояние, какой-то протест. Это архетип бунтарь. В чистом виде. Можно, конечно, миксовать разные между собой, но это в чистом. Следующий а, вот. Там женщина сидит с макбуком, там какой-то дорогой интерьер, мужчина с дорогими часами, дорогой машины. Есть корона, есть там женщина, которая сидит в такой вальяжной позе, либо бренды. Вот это про архетипа правителя, про статусность, про уверенность, про бренды. Вот Так проявляется у нас правитель. Идем ниже. Ниже вот какие-то яркие картиночки, там какое-то лицо, женщина с бананом, какие-то странные наряды, ногти, кто-то кривляется, какие-то необычные позы, вот бабушка какая яркая. Это архетип шута. Вот шут, он яркость, радостность, вот есть микрофон, потому что шуты это часто спикеры. Спикеры это либо правители эстета, либо правители... Шуты – это все про выступление про аудиторию, про у меня показывать себя на сцене. Вы можете взять это себе на заметку, если у вас эти архетипы, либо нужно их проявить для того, чтобы выступать на сцене, для развития своего личного бренда. Ниже – такой коллаж в теплых оттенках, в таких бежевых, светлых. Есть книги, как отсылка к уму, есть какие-то чаши, практики, умная цитата, такой мягкий лаконичный интерьер, женщина в такой струящейся одежде, свободной, бежевых тонов. Вот это вот про архетип мудреца. Тоже сразу мы как-то считываем, понимаем, что вот человек про это. Ниже калаша он про... Как вы думаете, про кого? Про архетип искателя. Здесь много зеленых, песочных, голубых тонов. Вот даже интерьер тоже с зеленью, с какими-то природными материалами. Женщинам, смотрите, тоже два варианта одежды. Либо у нее есть вот такой как бы, походный лук, либо есть у нее что-то в стиле сафари с какими-то животными принтами. Ну, вот это вот архетип искателя. И еще шесть картинок. Верхний у нас, где руки, где роза, губы, это про эстета. Про эстета, про наслаждение, про чувственность, про сексуальность, про какую-то томность, про эстетику, это все про него. Посередине, где веселая компания, кеды, Пицца, забавные позы, плед, клетчатая одежда, джинсовая одежда. Люди собрались у костра за гитарой. Это архетип славный малый. Здесь видно, что человек умеет дружить, он находится в социуме, его принимает общество, и вот он может продавать что-то, что откликается его целевой аудитории. Следующий – каваш с рисунками, со статуями, с краской, с каким-то необычным пальто, с картинной галереей. Но это архетип-творец, такой гиперболизированный. Сразу понятно, что человек как-то связан с творчеством. Его можно проявлять в таком. Также обратите внимание на интерьер, он тоже для творца создан. А ниже архетип, где вот посередине такое лицо с таким вот, взглядом, устремляющимся вдаль, таким волевым выражением лица, женщина в хаке, которая а, имеет четкие линии. А есть вот что-то наподобие какой-то защиты, как кольчуги, какие-то перстни. М -м -м. Вам, наверное, не очень здесь видно, но там вот есть интерьер такой каменный, такой вот суровый, тоже из природных материалов. Это все про архетип героя. Обратите тоже внимание на цветовую гамму. И так можно транслировать себя как героя, как человека, который достигает своих целей, умеет преодолевать препятствия и вот с таким вот волевым взглядом идет вперед. Следующий. Алаш. Ну, на него так смотришь, сразу тепло, сразу есть какая-то семейственность. Ну, прям все цвета говорят о том, что это тепло, уютно, мягко, бочки. Там много места для семьи, какие-то домики, ручки, домашний уют, готовка своими руками. Вот это вот архетип опекун, архетип родителей который также у вас может проявляться как у руководителя детского центра. И последний коллаж в таких голубых, розовых оттенках. Это архетип невинного. И, кстати, я вначале вам показывала Елену Блиновскую, и она совмещает в себе архетип невинного. У нее все такое воздушное, у нее такие зефирные костюмы. Она такая вот Алиса в стране чудес. И даже передача у нее есть, где вот у нее все вот в стиле волшебного, чего-то волшебного, исполнения желаний. А вот там у нее много архетипа невинного. У нее есть и маг, есть правитель и есть бунтарь. Если вы смотрели интервью с Ксеней Собчак, где она ее достаточно жестко послала. Вот. И почему возник такой резонанс? СМИ, потому что все представляли Елену Блиновскую такую вот мягкую зефирку. Оказалось, что она как бы жесткая женщина, может как бы и словцо такое кинуть в спину. Вот, друзья, Но я думаю, что стало понятнее, но я хочу еще на примере своего аккаунта, я его недавно перепаковала, вот то, как он выглядел раньше, какие-то фотографии не объединены общие идеи. Вот где-то там я стою в футболке, где-то вот попу мою видно, там на море где-то. То есть все разное. Ну, видно, что я вот просто живу. Но непонятно, например, чем я здесь занимаюсь, да? Непонятно. По первому взгляду. Вот как я перепаковала свой аккаунт в стиле своих архетипов. У меня появился цвет розовый. Вы даже можете обратить внимание, что я сейчас тоже сижу в розовой кофте, Потому что я взяла этот э, цвет как свой брендовый. Я хочу, чтобы у меня везде в образе а, так или иначе присутствовал этот цвет. Почему розовый? Потому что у меня есть архетип невинный, есть архетип творца а, и архетип шута. Мне кажется, что розовый цвет прекрасно объединяет все эти архетипы. Дальше. У меня есть аватарка, она тоже розовая, я там в пиджаке в какой-то необычной позе. Здесь я одновременно показываю и архетип правителя, вроде пиджак, строгая одежда и архетип шута, необычная поза. Вообще я совмещаю архетип правителя и шута и невинного в том формате, что у меня... Я вообще не люблю серьезность правительственную, но у меня всегда все четко, я никогда не опаздываю, у меня все структурно, я максимально ответственный человек, я прекрасно умею делегировать. Но при этом мне... Я... Действительно невинный человек, я э, с невинными глазами смотрю на этот мир, мне кажется, что мир мне всегда улыбается, что вселенная меня любит, э, что у меня все получается, что люди вокруг меня всегда мне помогают. Э, и шут – это вот про мой юмор, про ну, там, мою шутливость, про какие-то необычные позы, иногда про жесткий юмор. Вот я пытаюсь это объединить. Вот если вы посмотрите на мой аккаунт, то вы сразу же видите, что у меня есть необычные позы. У меня, есть, у меня появились картинки, где например, написано «архетип шут». И это уже как-то соотносится с тем, что я распаковываю личности. У меня есть «хайлайтс». Арх, архетипы несерьезно, что опять же относится к моему архетипу. Спорт, коучинг, франшизы. здесь есть тоже картинка в, в, ленте поста, в ленте инстаграма «Пост про коучинг». Вы, начинаете, вы заходите, здесь вы уже больше понимаете, чем я могу заниматься. И, соответственно, вот как происходит перепаковка аккаунта с помощью архетипов. Вот как происходит формирование своего личного бренда. Я для себя заинтересовалась архетипами, для того, чтобы мне понять, как мне, маркетологу, позиционироваться. И я это сделала, и вот, как вы можете видеть, здесь вот результат на моем примере. Сразу же чувствуется разница. Вот, друзья, я надеюсь, что методика по архетипам вам стало понятна. Если вы хотите про нее узнать больше, то подписывайтесь на мой инстаграм marina.motivation, пишите мне в личные сообщения, мы с вами можем провести диагностическую сессию. И с помощью этого мы поймем, что является вашим ведущим архетипом и как вам построить личный бренд, какие вам слова использовать как шуту, либо как правителю, либо как, например, если у вас проявлен архетип творца, то какие у вас будут прилагательные? Создаю, творю, воплощаю, если это маг, то трансформирую, познаю, вижу. То есть есть определенная разница в семантике, в ток в том, как вы произносите эти слова. И это мы все разбираем на сессии с помощью метафорических карт, с помощью заполнения с вашей стороны брифа, вот разбора вот этих вот картинок, определения ваших ценностей. И это вам поможет и в личной жизни, и в построении личного бренда. И это используется не только с людьми, также, как я уже говорила, это используется в создании крупных федеральных брендов. Итак, Возвращаемся в мир личного брендинга а, вне архетипов. О чем а, рассказывать можно в блоге? Да, о чем угодно, куча всевозможных тем. Я вам уже накидывала варианты. Вы можете рассказывать про выбор франшизы, про строительство сада, как вы закупаете. Там же столько работы, как вы закупаете мебель, как вы находите ремонтную бригаду, какие там сложности случились, сложности и преодоление, и трансформация. А вспоминаем, что если у нас есть архетип героя, то это будет очень интересно все это так вот закрутить, завертеть. И людям будет интересно. Они будут смотреть за вами как за сериал. И они вот будут приобщаться, то есть вы, если будете вести свой блог, когда вы будете встречаться с людьми, даже которых вы не знаете, а они будут про вас все знать из блога, это так интересно общаться, как будто бы они все про вас знают, а вы им ничего не рассказывали, такое необычное ощущение про личную жизнь, про отдых, про вашу философию, про то, почему вы так отдыхаете, почему вы так питаетесь, как вы совмещаете работу и личную жизнь, как вы делегируете задачи в детском саду, как вы воспитываете своих детей, какие сложности у вас происходят с детьми, как вы их решаете. Потому что когда все слишком хорошо, но это вызывает неприязнь у людей, и не понимаю, что так не бывает. Не бывает все очень хорошо, бывают трудности, сложности. Интересно, как человек это решает и преодолевает, и делится своим опытом. И, конечно же, опыт вашей жизни, сторителлинга, где вы учились, где вы работали, чего вы достигали, чего не достигали, как вы на своих ошибках, как вы теряли деньги, как вы зарабатывали деньги, чему вы учились, чему вы, уме... чему вы будете обучаться а, и как вы будете расти над собой. Друзья, может быть, в конце моей пламенной речи у вас все-таки осталась мысль, а может, не надо этот личный бренд? Нафиг? Зачем? Приведу вам статистику, которую собрала не я, но другие издания брендинговые. 92% больше доверяют рекомендациям людей, чем бренда. То есть если в вашем детском саду появитесь вы как человек, то 92% вам поверят тех лидов, которые к вам придут которые попадут сначала к вам на сайт, там побуждают, придут в Инстаграм, придут в ВКонтакте и увидят вас. Вау, руководитель. Круто. Ого, он ведет Инстаграм. Значит, он это не детский сад, это невка. Значит, это заинтересованный человек, открыл этот детский сад. 82% с большей вероятностью будут покупать у той компании, чье руководство активно посеет в соцсетях то есть все, что я вам говорила до этого, подтверждается статистикой. 77% отдадут предпочтение компании, где соцсети успешно ведет именно владелец. Поэтому, друзья, дерзайте, берите свой бизнес в свои руки, Инстаграм в свои руки и проявляйтесь. Проявляйтесь как невероятно интересный, Люди, которыми вы уже являетесь, просто вам нужно придать некую упаковку. Сначала распаковать, понять, что там внутри, а потом это упаковать красиво. И транслировать это людям, понимать, для чего, зачем, с какой целью и к чему вы идете. Я вас благодарю за просмотр этого видео. Подписывайтесь. Увидимся в следующих роликах.